Мне вчера понравилось тетки твои... Не, а почему пьяный спал, ма? А не скажу. Сними Байк... со стола. Ну, сейчас, нахуй, сниму. Руки пачкать буду, нахуй. Правда, они грязные.